Пожалуйста, хорошо дня. <звучит> Рад приветствовать вас. О, Райан! Здорово! Как ты? Привет. Слушай, буду краток. Я тут кое-что нарыл, по нашему делу. <свечит> Опять скриншот из игры? Райан, мне уже самому кажется, что это все бред полнейший. Нет, я. Я, похоже, достал точные координаты. Едем завтра. Я с Джо уже договорился. О, о. -о, -о. Ну, в худшем случае просто искупаемся. Тогда давай, до завтра. Встречаемся на нашем старом месте в полдень. Да, давай, пока. Спокойной ночи, сынок. Опять гулял весь день? Кейт, ну не начинай, пожалуйста. Что не начинать, а? Ты что не начинать? Ты уже месяц только гуляешь и ничего не делаешь. Я ищу работу. А я устала. Ясно? Устала. Нам деньги нужны, а ты гуляешь. Да сколько можно? Я... Найди работу, Райан! Не хочу больше с тобой говорить! Я дома. О, привет, мам. Я лекарств принес. Мы почти собрали деньги на операцию. Меня завтра не будет И тетя Сара Пообещала посидеть с тобой Вот. Спокойной ночи Эй, Райан Че поникший такой? А, моя злится, что работы не ищу. Ну так она же права. Тебе сына кормить надо. Да найду я работу. В конце концов, меня Стив может устроить к себе, так ведь? Mm, да, да, да, конечно. Ладно, возьми. Парни, поставьте 13-ю чистоту. Так, проверка, проверка. Слышу. Все слышно. Отлично. Буду ждать вас тут. Только без нас не уплывай. У меня тут спальный мешок, топливо и еды на сутки. Не бойся, не уплыву. Так, Райан, давай на исходную. 4. Хорошо. А что это за штука висит у тебя на поясе? Это счетчик Гейгера. Мало ли что там будет. Кстати, что мне стоит ожидать от этого путешествия? Острых ощущений и, если повезет, сенсационный материал и горы бабла. Это то, что мы ищем? Или его отголоски? Друг, похоже, это именно тот корабль с неизвестным грузом, из-за которого вся эта вот возня началась. А кто твой информатор? Да, мы, может, и договорились об этом не упоминать, но все же. Возможно, меня просто обманули на деньги, но если мы верить, то мой информатор э, знакомый капитана того судна. Звучит, конечно, неубедительно, но проверить все равно стоит. Джо, прием, проверка связи, как слышно? Слышу прекрасно, Пью пиноколаду. солнышко сегодня, пищевод. Ну давай, давай. Отдыхай. Что-то мы долго спускаемся. На эхолоте глубина была не такой существенной. Возможно, это просто мандраж. Хотя, погоди. Ну вот, осталось совсем чуть-чуть. В смысле чуть-чуть? Тут спокойно может быть метров 200 до дна. Ну как же? Они растут у самого дна, невысоко. Тебе нужно больше читать и узнавать об океане. Если хочешь стать настоящий. Стив, стой! Ай! Вот же дрель! А, Джо, мы нашли! Прием! Принял. Ожидаю вас тут. Жуткое зрелище. Давай не будем медлить. Мы и так сюда долго спускались. Ты прав. Посмотрим, что внутри. найти то, что тут перевозили. Но мы нашли судно, а это уже многого стоит. Похоже, это отсек для балласта. Видишь, тут насосы. Тут должен быть проход в тех отсек, а затем и в жилой. Склады где-то по пути. Понял. Но будь аккуратней. Судно лежит тут достаточно долго. Мало ли, что может случиться? Эта дверь заклинила, так что давай пройдем по тому тоннелю. пролезть. Брайан, ты цел? Да, все нормально. Прием. Оставайся на связи. Я найду другой проход. Скоро увидимся. Понял? Если зазвенит таймер, то советую поторопиться. Понял тебя? Ты пугала, сволочь. Будем надеяться, я не похороню себя здесь заживо. у нас прута напугался до чертиков а ты как там а. <с Billy> сдохла что ли ладно надо найти Райна. жуткое местечко Может, у меня хватит сил выбить эльмятор? Нет, так не получится. Как-то голова кружится и... Стивен, Стивен... У меня какой-то металлический привкус во рту прием. Рация что ли сдохла? Что это? Почему это все еще горит? Что это за материал? Райан! Стив, сколько у нас еще времени? А, таймер уже прозвенел, нам надо уходить срочно! Уходим! Что? Нет, нет, нет! Райан, что случилось? Баллон! Баллон! Я проткнул баллон! Ой, ч чёрт, ч ч что делать? Всплывай! а то мы тут оба потонем. Нет, нет, Райан, я не сплю, нет. Я тебе тут не прошу Возьми, возьми камеру, возьми быстро. А, передай, передай Кейт, что я люблю ее. Райан, Райан, не глупи. Стив, у нас нет времени. Если ты будешь здесь торчать, то мы оба подохнем. Но, но... Давай! Ну, ты же сам не говорил про чезонную болезнь, быстрее. Я помогу твоей семье, Все будет хорошо, слышишь? Я приеду и расскажу все. А, прости, ради Бога. Прости меня. Я тебя и теряю. Что? Что за черт? Джо, прием! Джо! Этого. Этого просто не может быть! Джо, прием, ответь! Ш что? Ш что это было?